В прошлом обзоре мы рассказывали о ценниках на языковые лагеря Киевской области. Сегодня же рассмотрим варианты спортивных и IT-лагерей. Смена в таких обойдется минимум в 1250 гривен. Начнем с описания дневных баз отдыха. Два лагеря предполагают водные развлечения и занятия спортом, водные лыжи и вейкбординг, один ориентирован на футбольную подготовку. Стоимость смены колеблется от 1250 гривен до 5900 гривен. В пересчете на сутки стоимость спортивных лагерей, так же, как и языковых, стартует с 250 гривен. Выбор в сегменте круглосуточных спортивных лагерей побольше, правда и стоимость смены дороже. Минимальная цена за сутки пребывания в лагере в два раза выше, чем в эконом-вариантах дневных лагерей, а именно 518 гривен. Предложение за Village Camp, который расположился в селе Грибовка на берегу Киевского моря. Стоимость люксовых предложений измеряется уже в твердой валюте – евро. 500 евро за смену, что примерно 1900 гривен за день. Спортивный гольф-лагерь расположен на территории клуба «Гольфстрим». Помимо языковых и спортивных баз отдыха набирает популярность и IT-лагеря. Стоимость смены в них стартует с 3500 гривен за 5 дней. iGEM предлагает выбрать одно из четырех направлений – веб-дизайн, мобильное приложение, разработка игр и компьютерная анимация. На сегодня у нас все, отдыхайте с пользой!